Всем привет, девочки! Меня зовут Ника, и я автор блога о свадьбах и свадебном вдохновении Wedding for You. И сегодня в этом небольшом видеообращении я бы хотела рассказать вам о том, как мне в голову пришла идея начать свой проект, как найти свое предназначение и кто же мне помог в этом. Ну, началась моя история достаточно банально. Сначала я пять лет отучилась в университете, получила диплом по специальности. Я, кстати, инженер-строитель. И по специальности я нашла работу в офисе и стала работать. На самом деле именно в этот момент я поняла, что пять лет, которые я училась в университете, они прошли не то чтобы зря, но эта профессия, это абсолютно не моё. Да, я стала думать, что же я могу еще делать, кроме как работать по специальности, но так, чтобы мне это приносило еще и удовольствие. В этот момент... Так получилось, что я записалась как раз-таки на курс Кьюли Рыж, который был посвящен поиску своего женского предназначения. И именно в поисках этого предназначения, выполняя практические задания ежедневно, трудом, я поняла, что еще во время подготовки к своей собственной свадьбе я просто вдохновлялась каждый день, и мне, мне настолько нравилось смотреть красивые идеи, смотреть какие-то вдохновляющие картинки, я откладывала их, э, сохраняла в папках, и я поняла, что именно эта тема, тема красивых свадеб, она меня вдохновляет, она меня зажигает, и я всегда найду для нее время. И так, наверное, появилась идея создать мой блог о свадебном вдохновении, где сегодня... Я надеюсь, очень многие девочки невесты ищут интересные идеи, находят, мы делимся комментариями, обсуждаем, находим интересные идеи вместе. И на самом деле это очень здорово. Чувствовать, что ты точно так же помогаешь, что ты участвуешь, ты частичка их праздника, их настроений, создаешь их заряд на целый день. И это здорово. Поэтому еще раз я бы хотела сказать большое спасибо Юле, на самом деле, Юлия я не думаю, что вообще стоит петь дифирабы, потому что результаты ее учениц, проекты ее учениц, они говорят сами за себя. То есть юля это на самом деле, помимо того, что это очень позитивный, открытый, добрый человек, не знаю, фонтанирующий энергии, зажигающий всех, она еще и профессионал, это действительно человек, который болеет за свое дело и который душу отдает за свою работу, то есть это Действительно, профи с большой буквы. Кстати, помимо всего прочего, Юля достаточно строгий учитель. Помимо того, что она, конечно, в первую очередь была нам всем другом, каждый раз Юля очень строго спрашивала, есть ли вопросы по домашнему заданию, чем, девочки, я могу вам помочь. Все очень всегда проверяла. И на самом деле единственное, чего Юля хотела, это чтобы каждый из нас во время этого тренинга, после прохождения этого тренинга добилась результата. И за это ей, конечно, еще раз большое-большое спасибо. Я надеюсь, что мое видео хотя бы кого-то из вас вдохновит, и кто-то из вас, возможно, точно так же найдет свое любимое дело. И я искренне всем этого желаю. Большое спасибо.